Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ой, доброе утро, миссис Форджер. Но у вас сегодня лица нет. Интересно, он теперь меня выгонит или нет. Но обыграла я ее в теннисе. Что, разве это что-то меняет? Чего это с ней? Да наверняка муженек изменил. Уж я-то знаю. Ах, кошмар, не мужчина, а кабель какой-то. <звы> ну а чего ты от красавчика хотела? Девки на него как пчелы на мед слетаются. Как бы не сдала муженька полиции, по примеру, хозяюшки из 15 квартиры. <звы> Неужели Йор так переживает за сумерки? Плохо дело. Так и прикрытие себе запороть недолго А если еще и брату пожалуются, добро. Вот такие вот дела. Какой же мерзавец! Сейчас же казнив! Я все СГБ это дело подниму! Все может кончиться плохо. Кстати, я же и для песеля тарелку фризбы принес. Ура! В общем, ты тут посиди с ней, а я пойду уже. Ты снимаешься? Не припомню, что в няньке нанимался! Я же все объяснил. Если не развей подозрения, Йорк моей коллеги, операция сорвется. Жуга! Семейные дела, надо дома обсуждать! Да как мы о таком говорить будем, когда дочь под боком. Ладно, держи. Не все на свете, можно деньгами решить, злодей! Ну что ж, Йорк, спасибо, что хранишь очаг и воспитываешь Аня. За тебя. И за тебя. Что, что это на него вдруг нашло? Явно ведь хочет со мной что-то обсудить Спасибо тебе за все. Дальше я буду жить со своей новой женой <связать> а, я, я так и знала Кстати, Йор Я хотел поговорить с тобой о Фионе Йор Извини <связать> Тоже мне делать? Вот так проблема Алкоголь! Даруй мне свою силу Развяжи мне язык <связать> Этого мало Лоя, отдал жи-ка свою бутылку ты так себе только печень угробишь. Прости, пожалуйста, что расстроил Йор. Если дело во влюбленности, я просто обязан этим воспользоваться. Переходим к операции «Обольститель». Но, пожалуйста, поверь в меня. Или ты меня не взлюбила? Что? Нет ничего, подожди. Мы с тобой уже давно вместе. Я наконец понял, что испытываю. Стой. Я хочу стать твоим настоящим мужем! О -о -о. Я ошибся. Удар вышел отменным. И пила она не от смущения, а от раздражения. Ничего, она в меня не влюблена. Простите, дурак, обознался. Слова. Доброе утро, Где? Где? ты? Сколько я был без сознания? недалеко от бара. Хозяин сказал, что машину и назад дверь. А спал ты всего минуток пять. Она меня вырубила? И уж в самой учебки сознания не терял. Теряешь хватку, сумрак. И почему я лежал на коленках? Папа с мамой опаздывают. Обязаются где-то вдвоем. Где-то только таких слов нахваталось. В основном от Бекки. Ну где же они? Кстати, а ты маму с папой любишь? Люблю. Ясно. Мы дома. А посмотри, ли Нет? <смех> что с тобой хотел подкатить и получил по бортасам? Нет, это я виновата. Монстричи. Ну-ка, давай посмотрим поближе. Постоять, не трогайте меня! Убери руки! На следующий день. Лоэт, а что случилось с твоим подбородком? Что? Да ладно! Ты что, забыла про вчерашнее? Ты... А затем они повторили вечерний разговор. Дочка доктора-взяточника! Ну, все не непросто. А мне на тебя и твои тревоги смотреть непросто. Но я все понимаю, Анечка. Любовь – чувство, которое невероятно сложно донести. Любовь. Папу люблю. Маму люблю. Оразис люблю. мультики люблю. второго сына. И люблю. Ничуть. Ах, смотрите, засмущалась неприступная. А женушка то его вживую лучше, чем на фото. Серьезная соперница. Не уводите чужого мужа, госпожа. Ой, какой у тебя милый кошелек! Что там внутри? Ну, много наличных денег. От хороших отношений с Блэкбеллами нам будут сплошные плюсы. На такой случай начальство раскошелится. Вот, возьми. Так много? Папа дал. Ах, какой же вы добрый, господин Лоид. Сумма, правда, маленькая. Ну и дети пошли. Мы уже подготовили новейший наряд берлинской коллекции. Спасибо. <свес> Барпи, так ты все жизнь дома властителей тьмы? Сколько денег у тебя с собой? Я с наличкой ни разу в жизни не ходила. <свес> Милашка. Хотя до меня, конечно, далеко. А, кажется, ты чуточку перестаралась. Как сложно наряжётся. Ты не говори. Мы же не знаем, что ему нравится, вот и приходится пробовать все. Но в конце триместра у нас будет бал. Если учитель разрешит, можно будет прийти в обычной одежде. И это будет твой шанс. Ой, точно же. А что, если участвовать разрешат и родителям? Добрый вечер, прекрасная леди. Я папа Аня, Ллойд. Сейчас совсем не время выбирать тебе наряд, Аня! Что?! Говори, какие платья предпочитает господин Лоэт? Опять же, и жену его изобразить. Вам надо, дюйменько. Анечка, а ты что возьмешь? У меня от платьев и одежды уже животик болит. Правда? <свистит> Если честно, я уже вымоталась. Еще немного, и магазины сведут меня в могилу. Куда свели? Ты умираешь? Госпожа, меньше покупать надо. Чего? Это ты там, Марта? Кстати, а ты не помнишь, зачем мы по магазинам шли? Забыла уже. Ай, ну и ладно. Поехали домой. За один брелок 300 дольков? Это наши сбеки сокровища. Зависть.